Ну, тут тоже, я смотрю, таких магнитов нет, как мне надо. Буду у себя в отеле, в смотрите. Вот, смотрите, здесь только всего. Ну, я сразу говорю, я цену узнавать вам не буду, потому что, ну, иначе я здесь, блин, до вечера застряну. Просто показываю вам ассортимент. Сколько здесь магазинов. Какие товары здесь представлены. Вот где есть цены, там увидите в видео у меня сумочки да я говорю в Турции вообще обалденный выбор сумок в таких вот магазинчиках ну по крайней мере я имею ввиду не кожа на кожзам так там тоже аптека я уже не пойду Я пока по жаре походила. Обалдеть, устала. Жарко. Слушайте, здесь вообще реально базар гигантский просто. Просто гигантский. Всего полно. Так. И вон в ту сторону, смотрите. Сколько рядов. В общем, он тут, знаете, загибает, огибает. Вот так вот. Во всякому. О, мы уже с вами до сурового отеля дошли. Смотрите, там тоже вон. Какие-то маркеты туристические. И это... Так. Базар. Вот это Мигрос. Сейчас мы с вами с той стороны обойдем и пойдем уже в обратную сторону. Смотрите, вон там тоже сумки продают в общем здесь я говорю можно найти проводить полдня в общем сюда приходите и смотрите все вот. интересно что это за отель такой интересный как замок а стоп смотрите я же как раз мимо него тогда и завернула. пляж он в той стороне как раз уже ага. Значит, у меня в видео это есть всё. Сура... Ага, это Сурау-шопинг. Значит, в Сурау-шопинге как раз вот здесь вот этот Мигрос. Ну, сейчас и пойдем в общем, с вами его. Хорошо? В общем, подсказали мне. Заходите прямо, проходите там, направо, на эскалатор и наверх. Мигрс наверху, в общем. Смотрите, текстиль. С полотенца. Всякий. Так, ну я не буду вот трассочку покупать Здравствуйте. Смотрите, одна штука 10 долларов, три штуки 25 долларов. Ну, в следующий раз уже, когда с Серегой поедем, зайдем. Так. В общем, выбор тут огромный. Так, какой-то у нас лет. Фабрика. Какая-то там. Не видно отсюда. Сумок гигантский. Раба. Огромные рюкзачки по 10 евро парикмахерский салон вещей много огромное просто множество вещей чемоданы здравствуйте здравствуйте мирова мирова Смотрите, чемодан по 40 евро, вот а тут вот а 30, а тут сорок 45 евро. На груди я до конца дошла, видно, не туда, куда-то пошла. В общем, буду искать, короче. Буду искать, где-то этот поворот в Амигрис. Алло. где-то разрешают снимать, где-то не разрешают снимать. Не разрешают там, в магазине. А, вот он. Представляете, мне наеду эскалатор. Я не вижу нифига. Ага, это где аптека. Интересно, работает или не работает? Или мне пешком подниматься. Прикиньте, пешком подниматься надо будет. Хороший эскалатор такой который не работает нафиг он тогда здесь нужен блин Ты пешком идешь так на улицу мы с вами вышли а, аптека аптека там аптеку мы нашли где мигрыс то Ой, господи. блин в трех соснах заблудилась ну, в общем, чего и следовало ожидать В нашей аптеке, которая рядом с отелем За неимением ничего большего Я вот, по-моему, вот такой пластырь покупала Ну, по крайней мере, он похож Я сейчас номер приду, посмотрю Он или не он Здесь он, прикиньте, 2 доллара, 20 штук Там я его купила за 3 доллара Делайте соответствующие выводы Так что приходите сюда Гуляйте по базару Смотрите, покупаете здесь вещи Покупаете в аптеке Здесь, кстати, я думаю, легко поменяете себе валюту. Вот. Но это, по крайней мере, для тех, кто, допустим, или в Турции будет первый раз, чтобы уже более-менее ориентировались. Ну, или, по крайней мере, кто в этом районе, регионе, так скажем, Сиде Чулаклы, будет впервые. Вот. Так что пройти... я говорю, минут 15 от отеля... И вы просто в мире шопинга окажетесь. Вот. А вот и Мигрос с этой стороны. Как раз с вами выйдем на дорогу. Ой, смотрите, какой вид обалденно открывается. Очень красивый вид. На горы. Обалденно. Так, ну, в общем, в мигрос я заходить с камерой не буду. Мигрос находится в Сурау-шопинг-центре. А -а -а -а. С камеры заходить включенной не буду, потому что, скорее всего, там снимать нельзя. Я зайду просто вот так посмотреть, Вот просто вам показываю. Вот. Ну, я знаю, что в Мигросе цены гораздо дешевле, чем в других каких-то магазинах. В общем, ориентируйтесь. Вот в той стороне находится наш отель. Минут 15 ходьбы, и вы в Мигросе. В общем, никогда в Мигросе в Турции не доходилось мне заходить. Никогда видео я не снимала. Вот. Сейчас примерно на телефон сниму видео, потом смонтирую, совмещу с видосиком, который я на камеру снимала. Так. Так, небольшой кусочек. С камерами сюда нельзя. На телефон можно так аккуратненько снять. Как говорится, без палива. And it Да, выбор здесь прям обалденный. Так, не туда не пойду, я там не пройду просто. Там тележки стоят, арбузы, молоко. О, так это у нас. Ой, смотрите здесь все по-турецки но это типа это паховые прочее прочее Интересно. аппетитно выглядит. Я, кстати, знаете, пока в Турции нахожусь, я так соскучилась по нашей местной колбасной продукции, по бекону. Я знаю, что, конечно, он безумно вредный, но я его заразу так люблю. Моя любимая нутелла Семиты, малина. Ханс. Ну, это вот отлично подходит, естественно, мигр. Сюда все приходят за продуктами, кто здесь живет, в частном секторе. Продукты-то, конечно, вам, если вы приедете в отель, нафиг не нужны. Если только какая-то бытовая химия, допустим, которую вы там дома взялись из дома с собой вот. а так-то все остальное афика не надо ну, вот такой вот коротенький вот обзорчик мигреса сняла мигресс в принципе небольшой как ну я смотрела у других блогеров так как я говорю я первый раз в Мигресе, вроде слышала что говорили что у них какие-то по буквам идут там точнее по цифрам 3 м 5М Ну то есть и от этого зависит их размер этих магазинов вот. смотрите вся иностранная продукция, которую у нас сейчас практически в России нет. Памперс детский прима. Ну, не здесь, знаете, все на это. На турецкий лад сделан. А так, в принципе, как идентично у нас. Кстати, а надо посмотреть ради любопытства у меня. Вообще, интересно, мои дезодоранты здесь есть эти. Рексон. Ага, вот они. Рексона. Так, турецкие лиры, да? У меня бирюзовый ну, здесь такого нету, как у меня. Ну, в принципе, пятьдесят три с половиной. Надо сейчас посмотреть, сколько это в рублях будет, какой сейчас курс. Даже если около четырех рублей, да, курс. Ну двести двенадцать рублей. Так. Ну, примерно так же, как у нас в России. В Тольятти у нас пена. Пена. Калгит. А, моя любимая мороженая альгида ну, У нас его, в принципе, в отеле завались. Так, а что тут по винам? Я, кстати, мимо винта прошла, ничего не показала. Видите, здесь все сухие вина. Я вот, например, сухие вина не люблю. Я помню, с Кипра мы дофига привезли. Я там Санта-Марина попробовала вино красное полусладкое и розовое полусладкое. Они настолько вкусные. Тогда 4 евро что ли стоило даже 3 с копейками это вино. Ну, оно, блин, вроде цена-то недорогая, не а стоит дешево очень. И очень вкусные были вина. В общем, записала я вам там на телефон. Мигрси, коротенькое видео. Иду я, в общем, теперь в сторону нашего отеля, возвращаюсь. Вот. Сейчас номер приду, переоденусь и уже на пляж приеду, в общем. сегодня море покупаться. Интересно, какая там сегодня погода, будет ветер или нет как там с волнами, но то, что водичка стала прохладненькая, это да, это прям реальный факт просто видите, тут тоже много зависит от людей, у всех вкусы разные, да, так же как в еде в ароматах духов и прочее так и, с, допустим, с температурой моря, кто-то, например, любит море, прям вот знаете теплое-теплое, чтобы как в супе сидеть а кто-то наоборот не любит, допустим, теплое море вот. И говорят, что нам наоборот, лучше что-нибудь освежающее. Вот. Мы с Серегой прямо любим, чтобы теплое-теплое море было. Градусов были 29-30. Как вот мы когда ездим в августе с Сережей. Вот я приехала, оно было теплое 20-го. Буквально через пару дней оно резко градусов на 3 похолодало. Было 28, где-то сейчас градусов 25, наверное. Для нас это уже вот было прохладно. Мне, да, мне прохладно. Я долго в воде сидеть не могу. Выхожу, греюсь, потом захожу, и ощущение, как будто я греться не выходила. Смотрите, кстати, с Урал вот здесь теннисный корт находится. Вот. А уже этот Мэри Пылес, видно. Ну и, короче, здесь вообще недалеко, как оказалось от нашего отеля до торговых точек. Так что вот здесь вы спокойно сможете в любой аптеке, у любого продавца что-то будете покупать, вам сдачу здесь дадут. Если даже вы, например, будете ну, менять так, такие э, валюту, допустим, э, ну, будет номиналом купюры 100 долларов, например, вот вам сдачу здесь дадут спокойно. Банкоматик. Снятие наличных без комиссии. Вот еще видите, два банкомата. банкоматик, а это также Акбанк Ну вот. вот Смотрите, я от Мигрса прошла Здесь, вот видите, по дороге много остановок, которые ездят до Новомола мола. Ну, вот Торсты все. Ну, в общем, на этих написано, на маршруточках маршрут, куда они едут, до Манавгата и так далее. Я уже, в общем, в Аутлет не пойду, отеля Dream World Palace. Ну, нет смысла, в принципе, потому что, видите, наткнулась на громедный просто базар, и там все можно купить необходимое. Так что вот это Аутлет, нет смысла идти. он видите, впереди, да, у долмуши ездят. Чуваклый. ЛКВА Кики, Манавгат написано, да, куда едет. Вот, вот это до Кункй и до Сидеи едет. Кумк начинается сразу за поселком Ивранцеки. Здесь вот чувак Дальше, в ту сторону, ближе к Пирсу, там идет поселка Ивренсеки, наш любимый Сережи. А уже за поселком и в ту сторону, в сторону Сиде, идет поселок Пункёй. Вот. Ну вот я сейчас вот с той стороны как раз вернулась с Мигроса. Вот уже, можно сказать, дошла до нашего отеля. Слушайте, сейчас иду, в общем, начала что-то в голове подсчитывать. Вот там, которые сумки я вам на базаре-то показывала, мне понравились магазинчики. 25 долларов, которые стоят, я вам там что сказала, вот, 1200, да, говорю, не стоит тысячу триста. Я походу от жары считать разучилось. Ну, короче, также полторы тысячи они спят, вообще. Если посчитать. считаете, пять долларов, говорят, 600 рублей. Долларов. Вот. Короче, так же, значит, так же, как для эту сумочку я у себя в городе попала, Просто у нас там сейчас с маленькими такими компактными сумками напряжёнка, как они говорят, уже у нас, типа, это... Ну, летний сезон ушел. Оно а ну, в лету. Теперь, мол, типа коллекции зимние, уже осенние. А здесь-то, так как продолжается сезон, здесь вот огромное множество таких маленьких, компактных сумочек, клачи и прочего. Вот. Вот народ кайфует, отдыхает, загорает, купается, музычку слушает. Пришла, в общем, я с магазина. Я сейчас переоделась, готова идти на пляж. Так что встретимся с вами в следующем видео, уже на пляже. До новых встреч, пока-пока.